Так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители. Мы сейчас находимся рядом с пляжем Вайн Вайн Сенс Бич. Ну или просто Сенс Бич. Самый популярный считается пляж. И судя по карте, самый протяженный. То есть у него самая большая протяженность береговой линии именно. Находится он, в принципе, в таком месте рядом севаны теска макро то есть удобно множество всяких ресторанов кафе белый песок сейчас мы пройдем и посмотрим а, саму береговую линию сейчас вот, э, прилив как раз начинается много отелей стоит на побережье то есть э, номера есть в принципе на любой Кошелек, можно так сказать Так что вы найдете То, что вы хотите найти Будете довольны Песок белый Нежный такой ну, сейчас, как вы видите Сегодня вот нам немножко погода порадовала Все-таки солнышко решило Выйти И сейчас людей не так много Подожди, как когда сезон в общем так сказать Нопа, Но, иди сюда ноточка у меня устал уже сидит машине и еще я нашел на карте оказывается по-моему здесь есть аэропорт и мы сейчас постараемся с вами туда доехать узнать все про это место стоит с самолетом прилететь или все-таки на машине ехать что это за аэропорт в общем вот так вот пляж выглядит. Пойдем снова в водичку в море. Ну, когда отлив, долго надо идти по мелководью, можно так сказать. Опа, опа, опа, опа. В общем, ладно, потом мы где-нибудь еще, точнее, в Сиамском заливе, не в море, а в Сиамском заливе. Почему-то все называют море хотя это не море а сиамский залив это не впадает в море но это считается заливом а вода прозрачная ну то что прибой немножко конечно песок поднимает ну, Вот такая вот красота здесь у нас находится то есть можно наблюдать с моря делать а, селфи нопа у нас не хочет купаться также вечерами проводится фаер-шоу, то есть можно прийти. Кноп. Пойдем. Кнопа, пойдем. опа, думает, что купать ее буду. Пойдем погуляем по пляжу. То есть проводится фаер-шоу, всякие выступления вечерние. Ну, сейчас, скорее всего, что нет, потому что и сезон считается, и туристов мало. Ну, для кого-то это плюс, а для кого-то это минус. Ну, минус, наверное, все-таки это для хозяев отелей, кто держит свои отели. Для них, конечно, это минус, потому что нету посетителей. А для тех, кто приезжает, нет вот этой вот суеты. То есть можно спокойно место себе найти, где душа пожелает. Так, ну что, пойдем мы, наверное, сейчас с вами... На следующий пляж. А, по дороге мы заедем в аэропорт, посмотрим, весь а, этот аэропорт нету. На карте он отображается, а потом уже поедем делать дальше обзоры пляжей. Поехали. Вот также вот есть отели вот с такими бассейнами, то есть плавно переходящие в Сианский залив. То есть можно купаться а в отеле, не купаясь при этом в море в заливе. Но дышать. Вот именно морским воздухом наслаждаться а, ценовая политика разная так что это все вам надо смотреть на букинге то есть ходить по каждому отелю узнавать цены это нереально поэтому кому интересно открывайте букинг ищите забивайте кочанг забивайте числа интересуйтесь ценами ну, в принципе, такая центральная улица, вся асфальтированная, вся ухоженная. Здесь хотя бы убирают и пляж даже. Вот если э, с прошлым пляжем, то, что я показывал, конечно, там его просто забросили. Тот пляж, Long Beach, по-моему, он называется. Его забросили, и за ними слезят. Хотя это, он находится на восточном, по-моему, побережье и тоже считается одним из длинных. Вот они, Seven. также куча ресторанов на одной стороне, а на другой стороне также всякие салоны красоты есть То есть можно в принципе сюда приехать и даже транспорт не арендовать, а чисто вот пешочком здесь по улице прогуливаться Но если захотели на экскурсию, на водопады поехать, то это уже или брать тур, или все-таки брать транспорт для себя Мотобайк и арендовать машину если такая здесь есть в аренду. ну все поехали в общем ребятишки что у нас карта обманула никакого аэропорта здесь нету может быть раньше какое-то было взлетное поле для маленьких самолетов но сейчас его здесь нету точно а на карте почему-то она отображается странно ну, ладно, поедем мы с вами дальше. Сейчас еще полазу и посмотрю. Ну, потому что я не слышал, чтобы здесь был аэропорт. Я удивился, когда на карте отобразилось. именно отобразился аэропорт. Поэтому я решил проверить, так ли это на самом деле. Было бы неплохо, кстати, если бы там Сутопау потратить полчаса э, на дорогу до аэропорта сесть прилететь сюда на остров потусить пару-тройку дней и потом обратно также улететь в Патаю было бы прикольно может быть в будущем собираются здесь поздно сделать аэропорт посмотрим время покажет кстати сейчас ехала часть дороги в некоторых местах прям расширили очень удобно ехать по такой главной дороге много новых зданий вот говорю где-то был полгода назад чуть может быть больше меняется все на глазах буквально прям так что что-то проясняет что капут расстраивается также читал информацию в интернете ой, не капута качан капут также расстраивается все на глазах быстро все строится местные жители поняли, что можно жить за счет туристов. То есть, ну, естественно, цены ломят. Я сегодня тоже удивился, искал, подъехал к Тайке спросил, сколько стоит снять номер на сутки? 2000 бат. Я думаю, ты дура нет? И вот они сидят комнаты не сдают, сидят, не сдают комнаты и думают, что бизнес не идет, потому что плохой турист. Это неплохой турист. Это тайцы немножко какие-то непонятные. Загнули планку, а опускать никак не хотят. Хорошо здесь. Воздух чистый. Намного чище, чем в Паттайе. Ну, поехали, ребятишки, дальше. Так, ну, девчонки и мальчишки, как я понял, все пляжи, большинство пляжей при отелях. И чтобы прийти вот, на пляж, надо просто прям нагло заходить и заезжать, бросать технику и идти на пляж, то есть если вы живете не на территории отеля, а где-то снимаете свою там, ну, комнату, сняли или отель удаленный у вас, то есть от моря, то просто прям тупо, нагло заходите и идете, вот как я сейчас это сделал, на меня опять смотрел, смотрел, я на него тоже посмотрел и пошел, в общем, территория ухоженная, да газончик подстриженный. Здесь будет вот маленький водоем. Ну, там дорожки не убраны почему-то, листва валяется. Сейчас посмотрим пляж. Пока вот более или менее доступно, опять же, ну, я на него попал. А, между отелями просто прошел, был проход, а, там заход в ресторан, где проходит именно обслуживающий персонал. Ну и также обычные люди проходят. Поэтому я туда попал. А, бассейн какой-то непонятный. То есть с таким переходом а есть детская зона. Скорее всего, ну, здесь, в принципе, тоже такая она глубокая. Ну хотя зона Наподобие бара, только без навеса. Итак, это или постоялец или служащий ну, пляж я не скажу что прям первый пляж мне ну не первый, 1 а второй, который я сейчас снимал только что больше понравился места красивые но зон для купания вот я говорил, что первый приезд может быть, я не туда заезжаю, я попробую еще как-нибудь сюда приехать. Ну, если мне уже скинут а, более такую точную информацию, а, куда можно приехать на такой пляж, то есть спокойно, ну, как вы видите, пляж не убирают, бутылки валяются, там вдалеке кто-то там купается, в воде ходит. В общем, все пустое. Практически заброшено, Людей нету. И делать нечего. Канистры валяются, бутылки валяются, бамбук сухой валяется. Лежаки, неподъемные. Хрен с места сдвинешь. Если захочешь тенек спрятаться, то проблематично, Надо его вдвоем, наверное, перетягивать. Потому что в одного будет неудобно. Ну, в принципе, мне больше нечего сказать про этот пляж. А пляж у нас он называется... Одну секунду, я сейчас гляну в интернете. Как он называется у нас этот пляж. Сейчас, одну секундочку. Рокки. Ройки бич какой-то. Ройки ботом бич. В общем, пляж этот называется. Ставить зончик. Вот я на него нажал. Как, ну, приехать на пляж, чтобы искупаться, позагорать. ну Еще раз говорю, он находится на территории отеля. Но отель почему-то не следит за территорией именно пляжа. Мусор валяется. Бутылки, палки бамбуковые Территории еще, так, наверное, стараются следить Стригут газон, зарплату платят газонокосильщики Он и подстыряет его А на пляже, на пляж денег не хватает И честно, я уже сегодня что-то подустал Мотаться, этот дождик, и солнце время надо ехать где-нибудь, якорь, шнуртоваться одни Вот не знаю, есть здесь рыбки. Вот, ну, должны быть, пределы должна быть рыба, а вот ее можно или нельзя. Да, рыба есть. Мальки он там плавает, но крупный такой, что они а, не вижу. <сёк> ну что, поедем дальше, прокатимся, посмотрим что-нибудь еще интересное. А завтра мы, потому что сегодня уже поздно с острова, выезжать я не успею. На Материк, ну, на материк я успею выехать, но мне в любом случае придется ночевать на реке искать жилье поэтому тут мы еще покатаемся по острову поснимаем обзорчики может быть найду какие-нибудь пляжи на которым доступ открытый они более ухожены посмотрим номера экипажное здание третьи кажется там непонятно без балкона Первый этаж, а трех этажный, да, и четвертый непонятный, чердак, ну, почему-то вот, небольшой, старый, опять, длинный старый, старший, чисто такой тайский руян, даже телевизор для поток не стоит, ладно, поехали дальше.